Друзья, мы сегодня едем в Севастополь Вот сейчас проезжаем в Симферополь Очень загруженный транспортом Это город Судыка до Севастополя можно проехать двумя путями по побережью через Ялту и по трассе Таврида по трассе Таврида путь немного короче около 180 км по побережью около 200 предпочтительнее ехать по трассе Таврида так как там нет гор собственно по ней мы и едем Мы сейчас объехали Бахчисарай, слева находится мемориал Великой Отечественной войне и поворот на Сюверенскую крепость. Указатель показывает, что до нее от поворота еще 15 километров. Это еще одно из многочисленных фортификационных сооружений в Крыму, которое тоже будет интересно посетить. Наконец-то мы добрались до Севастополя. Посмотрите, какой интересный высокий ежедорожный мост. Что примечательно, железная дорога выходит из тоннеля с одной стороны, проходит по этому мосту и снова заходит в тоннель. Представляете, сколько было вложено труда при постройке железных дорог в этой местности? Вот эти отверстия в скале, это пещерный монастырь Святой Софии комплекс включает в себя несколько пещерных церквей. До Крымской войны здесь находились пороховые склады. Недалеко отсюда в 1854 году развернулось знаменитое Инкерманское сражение, унесшее жизни около 20 тысяч человек. А мы едем в сердце Севастополя к памятнику затопленным кораблям. Ну вот мы доехали до Севастополя. Мы сейчас в районе Вечного Огня. Здесь есть стена с городами-героями. Керч, Мурманск, Минск, Одесса, Волгоград, Севастополь, Москва. А дальше находится сам Вечный Огонь. Мы как раз попали на возложение цветов какой-то делегации. Напротив Вечного Огня находится памятник великому русскому адмиралу Нахимову. Рядом Приморский бульвар и набережная. Памятник затопленным кораблям – это визитная карточка Севастополя. Он приурочен к событиям Крымской войны, а точнее одному ее эпизоду. Когда над Севастополем нависла угроза захвата неприятельскими войсками. Ночью 11 сентября 1854 года, предварительно сняв оснастку и орудия, усилившие береговые фортификации, команды пустили на дно первые семь судов, выстроенные в линию с севера на юг между Александровской и Константиновской батареями, создавшими перекрестный огонь для вражеского флота. Говорили, что даже старые седоусы-матросы рыдали, пробивая их днища и глядя потом, как они погружаются в пучину. В 1855 году, после сильных зимних штормов, затопили еще шесть суден, восточнее тех, что пустили на дно прежде. Между Михайловской и Николаевской батареями нашли последний приют уже более новые корабли. После года кровопролитной обороны Солдаты гарнизона вынужденно покидали южную сторону. Севастопольская бухта стала кладбищем оставшихся судов русского флота. И все же они добились поставленной цели. Противник так и не смог продвинуться, жертва была не напрасной. Именно поэтому символ Севастополя – памятник затопленным кораблям. Гуляв немного на красивой Корниловской набережной, мы отправились в поле чудес. Ну, вы же должны помнить, где закапал Буратино свои золотые. Правильно, в Херсонесе. Он находится буквально в пяти километрах от памятника затопленным кораблям. Древний город Херсонес-Таврический является самым величественным археологическим памятником Юга России. Его размеры, сохранность и расположение привлекают к нему взоры ученых и путешественников, краеведов и просто любителей древности. Его история тесно связана с великими цивилизациями античности и средневековья, неотъемлемой частью которых он являлся на протяжении двух тысяч лет. Херсонес был основан в 422 году до нашей эры, выходцами из Понта, греческого государства, находящегося в Малой Азии. Первые поселенцы неоднократно вступали в конфликты с таврами, живущими на южном берегу задолго до их прихода, постепенно оттеснив их во внутренние регионы. Во втором веке до нашей эры у разросшегося и окрепшего Херсонеса появился новый, куда более страшный враг – скифы захватившие часть его территории и неоднократно угрожавшие самому городу, стоя у его ворот. Оказавшись в столь отчаянном положении, его жители обратились за помощью к Метридаду VI, могущественному боспорскому царю. Тот откликнулся на просьбу, но после того, как скифы были разбиты, Херсонес попал под полную зависимость от боспорского царства а спустя какое-то время и вовсе был включен в его состав. При Юлии Цезаре он попал в сферу влияния Римской Республики, причем по просьбе самих жителей, но долгожданной свободы они не получили. На долгие годы город став разменной монетой в политических играх Рима. После раздела империи Херсонес отошел в Византии и оставался в ее составе до 1204 года после чего начался его постепенный упадок, усилившийся после бесконечных набегов различных кочевых народов. В 1399 году точку в его существовании поставил ордынский темник Едигей, полностью разграбивший город и придавший его огню. На этом история Херсонеса прекратилась. Древний город очень богат достопримечательностями разделенными на несколько временных периодов в его истории. Самый интересный, конечно же, античный, включающий всемирно известную базилику, построенную при Юстиане Великом, с остатками изящных некогда колон и большими фрагментами прекрасной византийской мозаики. До сегодня продолжает впечатлять башня Зенона, прекрасно сохранившаяся, невзирая на свой полутора тысячелетний возраст, многочисленные штурмы и века запустения. Мощная крепостная стена, опоясывающая Херсоне Ставрический, хотя и сохранилась значительно хуже, но и сейчас выглядит внушительно и почтенно. Особенно та его часть, где находятся западные городские ворота. Пожалуй, самое потрясающее здешнее строение — античный театр третьего века нашей эры, единственный объект такого рода на всем полуострове. Он пришел в запустение во время утверждения христианства и впоследствии на его месте построили два храма. Огромный интерес для туристов являются и более поздние средневековые постройки, представленные в основном останками византийских храмов, и строения уже 19 и начала 20 веков, такие как Херсонесский колокол, монастырский комплекс и Владимирский собор. Храм, построенный в вознаменовании 900-летиях крещения Руси. На территории заповедного комплекса находятся многочисленные залы, где в качестве экспонатов выставлены наиболее интересные артефакты, найденные во времена археологических раскопок. Проход на территорию бесплатный. На обратном пути, проезжая Инкерман, мы совершенно спонтанно решили заехать в Свято-Климентовский мужской монастырь, благо он находится недалеко от дороги. Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь является одной из древнейших монашеских обителей на территории Крымского полуострова. А вместе с тем это уникальный во всех отношениях архитектурный памятник разных эпох, охватывающих временной промежуток почти в полторы тысячи лет. За время своего существования он успел побывать и крепостью, и приютом отшельников, и пристанищем для изгнанников, и многое повидал на своем веку. Память этого сохранилась в его стенах и пещерах. Сотни лет окрестные долины манили завоевателей и любителей легкой наживы, но мощная крепость, построенная здесь еще в древности, как бдительный страж охраняла покой этого края, с высоты любуясь тем, что она берегла. Менялись хозяева этих мест, религия, но одно оставалось неизменным – это яркая, немеркнущая красота, Окружающие – угрюмые скалы, в коих высечен Инкерманский пещерный монастырь. Основные помещения монастыря – пещерные, высечены на западном обрыве монастырской скалы на плато, в которой сохранились руины средневековой крепости Каламита, основанной в шестом веке. В 14-15 веках крепость вошла в состав православного княжества Феодоро, Защищала его порт. В 1475 году захвачена турками. Время основания монастыря определяется историками неоднозначно. От 8-9 до 14-15 веков. После захвата в 1475 году крепости Каламита турками, монастырь постепенно пришел в упадок. Крепость была переименована в Инкерман, что и дало название возникшему здесь городу. 1783 года город принадлежал России. В 1850 году монастырь был возрожден и получил современное двойное наименование по имени города и в честь святого Климента. Во время Великой Отечественной войны в пещерах монастыря размещался штаб 25 Чапаевской дивизии Приморской армии. В июне 1942 года Солдаты этой дивизии на Инкерманских высотах сдерживали врага, рвавшегося к Севастополю. Начиная с 1991 года монастырь начал заново отстраиваться. В течение двух десятилетий большая часть храмов, пещер, келей и келейных корпусов была восстановлена фактически из праха. Сейчас это целый комплекс, состоящий из пяти храмов, братского корпуса, хозяйственных построек и множества пещер. А наш экскурсионный день на сегодня закончен. Отправляемся обратно и до новых встреч!